Всем привет! Мы начинаем новое шоу «Нанято», где нанимающий менеджер ведущих компаний в диджитал направлениях проводит интервью с реальными кандидатами и дает им фидбэк в реальном времени без купюр. Если вам интересно, как проходит интервью в Data Science, Product менеджмент на позицию дизайнера или, может быть, разработчика, то YouTube дал вам правильную рекомендацию. Меня oh. зовут Виктор Агуленко, и вы смотрите канал «Флес». Если вам интересно, не забудьте полайкать, жамкнуть колокольчик, подписаться и конечно перейти на наш телеграм-канал, где вы увидите все последние новости шоу, а также сможете принять участие в шоу в качестве кандидата или в качестве интервьюера. В сегодняшнем эпизоде интервью на позицию Middle Data Scientist. Поехали! Всем привет! Меня зовут Алексей Чернобровов, я являюсь консультантом по Data Science и монетизации данных. Я работал с различными компаниями, такими как X5 Retail Group, Ростелеком, Северсталь, ВТБ, Ситимобил, Бездок и многими другими. Я за свою карьеру проводил больше сотни собеседований. Поэтому я очень хорошо знаю, что нужно спросить, чтобы понять, действительно ли человек разбирается в Data Science или это лишь поверхностное знание. Всем привет, меня зовут Никулина Анастасия, я работаю дата Scientist в крупном банке, и также у меня есть свой канал про Data Science на YouTube. Давайте немножко сначала расскажешь, наверное, про свой опыт, а потом мы перейдем к каверзным вопросам, ну или не обязательно каверзным. Начинала я свой путь Data Science еще в МТС, начинала с позиции джуна. Там мы делали, скажем, такую самую симпл модель для контактного центра, смотрели зависимости, как сделать так, чтобы перевести часть звонков в, наш, в наше мобильное приложение. На звонки, скажем, уходит много денег, это очень дорогостоящий процесс, и, конечно же, нам было выгоднее перевести их в чат, в мобильное приложение. А следующий мой опыт... Давай был... чуть, чуть поподробнее, можешь что-то сказать? Какая была за вот твоя конкретная работа? Что ты непосредственно делала, какие модели строила? Как она была вообще? Работа сама построена? Я была в роли аналитика. Если касаемо вот прям чистого mm -hmm. data science, я строила модели э, капсуризации, то есть я смотрела по клиентам, а, как вообще можем, можем ли мы этих клиентов разбить на группы, исходя из того, какие они звонки совершают, какие у них есть тарифные планы, сколько они минут на это тратят. Ну, то есть некоторую агрегированную информацию собирала и дальше просто делала кластерный анализ спектральный, если сейчас не ошибаюсь, с помощью спектрального анализа. Смотрела, как они распределяются на группы и смотрела вообще, можем ли мы их, самое главное, перевести в мобильное приложение в чат. Как выяснилось, что часть людей действительно они очень любят, много звонить, то есть им важнее позвонить, чем написать. То есть если у них даже есть такая возможность, то их очень тяжело будет перевести. Часть людей действительно, она более, скажем, гибкая. Их больше, чем тех, кто любит постоянно делать звонки. Их было проще перевести, и как раз была задача А. Понять, кто эти люди, чем они отличаются от тех, кого мы пока не можем перевести. Б. Выстроить сам процесс, как мы это вообще, в принципе, должны сделать. То есть это именно шаги, как мы будем работать, как мы будем взаимодействовать с клиентом, через какие каналы мы будем работать. То есть здесь нужно задействовать сразу несколько смс, например. Когда человек приходит к тебе в салон, это тоже очень важно. И что самое интересное и классная штука, которая выяснилась, это если а, человека направлять, скажем, в этот канал в чат mm -hmm. два месяца подряд, то с большей вероятностью, там, вероятность почти, там, около 90%, что он там останется. Угу. Вот, то есть задача была первые два месяца, если человек раньше... какой-то посчитали про эти два месяца? То есть вы какой то эксперимент проводили или как это происходило? Мы смотрели именно, как сказать, скажем, на дерево такое решение, на дерево последовательности, как себя человек вел, просто разложили, скажем, его путь, брали, грубо говоря, некоторых клиентов и по лестнице, по ступенькам их раскладывали. То есть сколько человек из этого канала как бы как бы объяснить перетекает mm -hmm. в другой. Вот, например, то, что я сейчас помню. Там канал один, канал 2, например, вот это звонки. Мы смотрели, как они дальше помесячно разбиваются. А, ну то есть вы просто запустили эксперименты, потом просто считали уже, как получалось. Да, и мы брали именно историчность и смотрели, вот именно потому что. А, еще задача была, почему мы именно так делали? Задача была вообще посмотреть, как работает контактный центр. Это на самом деле кажется странным. Но когда вы делаете, совершаете звонок, например, МТС, Мегафон, Билайн, вам кажется, что нужно нажать всего лишь пять кнопочек, но за этими пятью кнопочками стоит огромный бизнес-процесс, стоит огромнейшая команда, и действительно там, можно сказать, в таком более хаотичном все режиме происходит, и задача была выстроить, ну, как бы собрать весь этот хаотичный процесс, привести в более понятный вид, понять, что там вообще происходит, потому что... Есть какое-то глобальное понимание у людей, но непонятно, что же там внутри, как нам перевести этих людей, как нам сэкономить деньги. Вот, на Окей, понятно. Давай двинемся дальше. Что ты делала после МТС? -а? После МТС я работала в рекламном агентстве. Там задачки были, скажем, были такие прям для data science. Первое — это мы анализировали куки. Куки на сайте клиента. То есть к нам приходил какой-то клиент, и задача была... Во-первых, понять, кто опять же эти люди при помощи кластерного анализа, опять же, здесь отлично сыграла спектральная кластеризация, ну, об этом чуть позже, кто этот клиент, на какие группы он разбивается, и самое главное, какие из этих групп наиболее конверсионные, чтобы дальше по этим группам делать look лайк и, соответственно, грубо говоря, попадать в цель. Хорошо, а после? И забыла еще про один проект, это парсинг Инстаграма, парсинг соцсетей. Но ну, лично мой проект был парсинг Инстаграма. Мы, мы просто... К нам также приходил клиент, задача была найти молодых мам с детьми до трех лет. Да, известная задача. Они всем нужны беременные. Да, им лично. всем это всем нужно. И, во-первых, понять, на каких группах они также разбиваются, какие у них есть интересы. И здесь на самом деле была прикольная задача, потому что у нас не было больших вычислительных мощностей, и нужно было сделать это все так, чтобы и найти их, и грамотно обработать фотографии, и из-за этого действительно вытащить какие-то инсайты. В том числе самые важные инсайты это сусдем замужем, не замужем, это супер важно, и эм, доходы. Окей. Okay. А ты сама парсила mm. или какая -то твоя часть была? Или... Мы пробовали изначально сами парсить инсту, но так как там постоянно меняется вот эта вся шапка, как они это все делают, алгоритмы, мы уже использовали, скажем, уже впоследствии готовое решение, потому mm. что у нас на этом постоянно были костыли. То есть я, например, что-то делаю одну неделю, все работает, а в следующую неделю это уже не работает. То есть приходится на это тратить очень, очень много времени, смотреть, по каким тегам это все находится. Uh, уже на самом сайте. Мы просто использовали готовое решение, а там уже специально обученные люди именно на этом решении нам. Окей, okay. а насколько это законно? Uh, ну, так как профиль открыт, все это открыто, насколько помню, это еще было полтора года назад, два года назад. Ну, то есть ты считаешь, что это законно? Но yeah. мы обезличиваем данные, то есть мы не uh, <coughs> Скажем, мы не ориентируемся на какой-то какой конкретный профиль. Uh -huh. Мы не говорим, что вот это там Катя, Даша, Маша, вот они здесь живут. Просто обезличиваем реально, делаем какие-то айдишники и присваиваем. То есть нам без разницы, кто это. Просто мы вытаскиваем какую-то информацию и все. Окей, okay, хорошо. Давай еще дальше двинемся, что было после этого. После этого уже был Росбанк, uh -huh. любимый Росбанк, которым я сейчас. Были простые банковские задачки. А, были задачи связанные с, именно с продакшеном, то есть была задача дальше больше познакомиться с инструментами инженеринга. Окей, вот. okay. ну давай тогда, да, если ты не можешь какие-то вещи, я понимаю, что они у тебя находятся за Индии, рассказывать, мы тогда их не будем рассказывать, а какой твой там самый интересный или самый, может быть, там занимательный mm -hmm. какой-то проект, который у тебя был за последнее время в Росбанке или не обязательно в Росбанке, сделал какой-то ПЭД-прочий? PetProject, можно даже сказать, там мой YouTube-канал. Недавно, что самого интересного было, я пробовала делать анализ комментариев на YouTube, mm -hmm. но сделала там сначала более усложненную модель. Расскажи чуть подробнее, то есть, какая была модель? Как, то есть. Я попробовала просто уже использовать стандартные библиотеки BERT. Вот, и дальше и дальше уже, если не ошибаюсь, уже разбить это все на какие-то кластеры. И как успехи? Ну, более-менее нормально, но на самом деле комментарии Ютуба очень тяжело обрабатываются, потому что ну, один кластер очень сильно проявлялся. и Я, кстати, парсила по запросу Data Science uh -huh. на русскими буквами. Один, ну, Это понятно, то, что этот кластер, там, спасибо, слова благодарности и всякое такое. Но эти тематики очень сильно зависели от того, какие топ-100 видео. Я парсила топ-100 видео, uh -huh. мне выходили каждый раз. То есть там были о каком-то конкретном человеке в Data Science, даже mm -hmm. у меня был кластер, появлялся э, в очень известном. Какие-то были вообще о самой компании, которая на, э, недавно буквально выпустила это видео. Какие-то были э, конкретно Data Science, математика, насколько я помню, там алгебра. Mm -hmm. В общем. А, касаемо уже по поводу проекта, немножко отошли вдали. Здесь уже у меня задача была для ребят показать, как вы это можете сами сделать, как вы можете, грубо говоря, прикоснуться к продакшену. Просто взяла там, tf самый обычный, распарсивала эти комментарии на YouTube, на ютубчике, и дальше просто кластерным анализом, самым обычным, я это все на тематике разбила. Но понятное дело, что качество как бы так себе, но задача не в этом. Задача была в том, чтобы прикрутить здесь ml Flow чтобы трекать, во-первых, метрики, и чтобы, например, когда у нас есть продакшн, чтобы я, например, зафиксила какую-то модель с наилучшими метриками, и ее уже, например, подтягивала, да, либо мой коллега какой-нибудь ну, еще понятно. им пользовался. И здесь еще дополнительно, так как нам постоянно нужно обновлять нашу модель, здесь еще был прикручен Airflow. Прикольно. А давай про метрики поговорим. То Ты говоришь, проверяла метрики, какие у тебя были метрики, на что ты смотрела? А метрики — это силуэтный скор, в первую очередь. Ну, насколько кластеры различимы друг от друга. Это для... ну, простой такой задачи. Суда бы я еще прикрутила, как обычно мы делали, это заполненность кластеров, это, что немаловажно, интерпретируемость кластеров, потому что очень часто, например, там, применяют Каминф то же самое, но не смотрят... Ну, а как ты интерпретируемость кластеров в числе? В зависимости от задачи. Ну, то есть, например, если касаемо там тематик... Mm -hmm. Я смотрю там, первый, а, заполненность на первые топ-10 слов. Если там какое-то очень сильное разнообразие, они никак не вяжутся между собой. Плюс дополнительно я, конечно же, смотрю на силуэтный скор, я смотрю на межкластерное расстояние, я смотрю на размеры этих кластеров обязательно, а, размеры, и вообще как по каждому кластеру есть заполняемость. Если что-то не то... Как бы я. Да, они как бы они могут быть хорошо заполнены. Такое бывает. Если что-то не то, то как бы я пробую, там, например, другой. Ну, то алгоритм. есть ты частично используешь ручной там, условно подход какой-то. То есть, потому что ты говорил, что ты используешь MLflow, хотела все это автоматизировать. То есть а да. проинтерпретировать все-таки ее делаешь. А задача была здесь больше познакомиться с инструментами MLflow mm -hmm. и Airflow. То есть поэтому был написан, скажем, самый простой вот просто алгоритм разбиение на тематике, чтобы на этом мы не зацикливали свое внимание. Хорошо, давай теперь поговорим про уже техническую часть, про технические твои скиллы сначала. Давай начнем с по теории вероятности. Начнем с простой сдачки. У тебя есть урна, в ней m белых шаров и n черных шаров. И потом мы вытаскиваем шары по очереди каким-то случайным образом. И какая вероятность того, что катый шар, ну, ка разумеется, меньше, чем m плюс n, окажется белым, например. Давай посчитаем такую вероятность. Ну, всего у нас шаров m плюс n, угу. то есть это всего, сколько может быть исходов. Да. А вообще у нас m белых шаров, угу. и здесь просто применяя там, условную вероятность, мы можем там число m поделить на сумму всех исходов. Для первого шара согласен, а для Катова точно так же будет? Для Катова будет точно так же, потому что ну, нет разницы, скорее всего, откуда его можно вытащить. Ну да, ну как бы, да, да, у меня простые вопросы, тут как бы нет подвоха, да, просто поувереннее отвечаю. Хорошо, давай посмотрим чуть более сложную сдачку. Снова есть M белых шаров и N черных. Теперь я тебе их отдаю и говорю, вот, у нас есть белых и черных шаров. И еще я тебе даю две урны, две пустые урны, и говорю тебе, смотри, процедура происходит следующим образом. Ты можешь любым образом разложить белые и черные шары по этим урнам, как тебе захочется. Потом я эти урны у тебя заберу, перетасую их, и ты сможешь выбрать одну из этих урн, ну, заранее неизвестно какую, и случайным образом вытащить из нее шар и тебе нужно сделать так, чтобы вероятность вытащить белый шар была максимальной. Понятна сдача? То есть из любой урны мы должны вытащить белый, ну, и из... какова вероятность того, что мы... Ну, максимальная вероятность того, что мы да, вытащим... Да, не, не из любой, а из той, которая тебе достанется. Но, конечно, mm -hmm. ты случайным образом какую-то урну из них вытащишь, да, и тебе нужно... То есть твоя операция основная происходит в тот момент, когда ты загружаешь шары в урну. Ты можешь абсолютно любым способом сделать. Ну, вообще, первое — это вероятность того, что мы какую-то урну выберем. Это точно одна ко второй. Это вторая, потому да? что урны две, Но и мы равновероятно да, его можем вытащить. А далее, чтобы нам вытащить не знаю, там белый шар, предположим, что мы вытаскиваем его из первой урны. Ну, P какое-то белое умноженное на одну вторую. Mm -hmm. И вероятность там того, что мы какой-то второй второй ну. исход, что мы вытаскиваем там из второй урны? Там это да. вторая, это первая. Да. Окей. И теперь как нам вот эту, то есть эту штуку нужно нас чем максимизировать? Да. Согласен. А, ну предположим, что в первой урне, там не знаю, все белые шары. Mm -hmm то тогда во второй уровне, уровне они просто отсутствуют и будет вероятность там равна нулю. То есть получается у нас вероятность уже, например, там m равно 2. Предположим, как? Ну, только, только если все белые, то вероятность да. не m, а чему она равна? Ну, если все белые шары, какая вероятность, то это белый А, m плюс 1 вторая. Ну, да, она просто единичке равна. Да. Ну, да, все верно, да. 1 вторая, ну, предположим, это какое-то число, там от которого мы будем сейчас, предположим, как-то шагать. То есть понятно, что это вот одна вторая, это точно То есть взять, не можно попробовать какую-то дельту и ну, как-то разбросать эти шары. Так как мы, грубо говоря, сейчас взяли такой самый конечный вариант, mm -hmm. то можно что-то взять посерединке. Ну, предположим, что m пополам, не знаю. Mm -hmm. То есть тогда у нас и n пополам там будет. На одну вторую это какая-то здесь функция. Здесь там похожая функция. Можно на вторую. И тогда вероятность вытащить m будет на 2 умноженное в квадрате, умноженное на 1 вторую. И умноженное на 2, ну, потому что будет Но. то же самое. Ну То есть это явно будет больше, чем, а, меньше, чем единица. Ну, это, это в любом случае, да, как бы будет меньше, чем единица. То, то есть ты получаешь в итоге m, плюс, m делить на m плюс n. Но это, скорее, скорее всего, тоже не оптимальное. Да. Если, например, мы возьмем один шар, угу. а здесь остается у нас m минус 1, а здесь будет... То есть мы... А, вопрос еще такой. Мы обязательно должны, например, в каждой уровне и n шары Класть. Ну, То, Все так. шары должны быть, конечно, куда-нибудь отправлены иначе, иначе можно просто положить только белые И задача очень просто решится Тогда здесь n-1 минус А здесь просто получается это белый Это у нас черный деленное пополам n плюс m деленное пополам это вероятность или что-то не так пошло? Мне кажется, это число... Угу. Давай получается, еще... если в первой уровне мы, например, оставляем один белый шар, угу. то получается количество черных шаров n-1. количество черных... То есть смотри, еще раз, в первой уровне у нас один белый шар. Это -то твое предложение. Окей, тогда что у нас остается во второй уровне? Не, нам же здесь нужно, я так понимаю, раскидать черные шары. Ну, черные, да, черные. То есть, либо мы можем вообще в одной уровне оставить только один белый шар? Можем, да. Вот можем а, просто. если так можем, то, не знаю, тут будет 1 умноженное на одну вторую, uh -huh. плюс здесь у нас, там, например, n умножить на m минус 1 и на одну вторую. Какая вероятность из второй... Давай, смотри, из первой урны понятно. Вытащить белые шары за один единственный равна единичка. А из второй урны у нас что, что там остается? У нас сколько всего было шаров совокупности? Всего M. Белых. Осталось M минус 1. Да, M минус один белый. И черных у нас не изменилось. То есть у нас M. всего шаров M плюс N минус 1. А вероятность вытащить белые, соответственно... Еще M минус 1 делить да. на N плюс M... Минус 1. Да, ну это еще на одну вторую. Ну, то есть мы получаем, что вот эта добавка у нас, то есть, да, вот у нас был какой-то бейзлайн в виде одной второй. мы здесь получаем одну вторую, плюс еще что-то. Плюс какое-то там, не знаю. Да, ну, это зависит от m от m, но да. понятно, что они в целом, если шаров белых больше, чем, чем 2, это уже уже. Больше. Но уже какая-то добавляется составляющая, которая явно больше, чем одна вторая. Да, ну, то есть в целом это оптимальное решение. Ну, довольно понятно, почему оно оптимальное. Да. Вот. Окей, с этим справились. Давай, давай попробуем задачку решить на, на SQL-чик. Вот, начнем с простой задачки по, по поводу медианы. Давай ее тоже попробуем покрутить. У нас есть один столбец всего. Ну, просто вот колонка, такая, вероятно, таблица, да? ну, назовем ее А, в ней какие-то чиселки, там, 1, 2, 15, 148, неважно. И нам нужно посчитать медиану этого столбца А. Ну, понятно, что во многих там SQL-диалектах есть функция медиана, но мы, разумеется, ее не используем, иначе в этой задачке а, большого смысла нет. Давай попробуем тоже ее покрутить. Там. Ну, давай начнем с нескольких. Ну, я быть, бы разбила запросов. бы на подзадачи, например, давай, какие нибудь давай, да. но Есть там просто предположение, конечно же, это отсортировать, так как медиана. Да-да-да, давай. Ну, то есть... Там select, например, какой-то from, mm -hmm. well, from a, from a order by, не знаю, там, ну, тоже, колонка, тоже, ну, да, ну, просто какая-то да, колонка. Call, да. То есть он, он нам отсортирует в порядке возрастания. Мы ну, можем D, сказка, это очень не важно, потому что нам нужно да, для медиана... В порядке возрастания, uh -huh. получается, где-то посередине у нас будет одно число, либо у нас будет два числа, которые мы должны будем использовать в качестве медианы. Uh -huh. Одно число, если оно отличное от соседних, uh -huh. А два числа, если у нас в серединке находятся, там два одинаковых, например, 30 и 30. Там. Ну, скорее зависит от чего. А, нет, нет, отчет, от количества. Mm -hmm. То есть если у нас чет, четное количество, то мы берем две цифры. Если у нас количество, там, например, чисел 31, то мы берем одно. Ну, давай возьмем, допустим, у нас нечетное количество для простоты. Ну вот, мы это отсортировали. Вот, нам нужно теперь, у нас есть отсортированная таблица, мы ее там назвали таблицу А 1 допустим, да? Ну, неважно, сейчас мы не про синтекс, у нас за вопрос, да? допустим, мы ее назвали таблица А 1 как нам взять центральный элемент этого столбца? Есть еще предположение просто посчитать это все при помощи оконной функции, при помощи, например, там, row number по, не знаю, там, если назвать Ну, также ну, ну, будет колонка Да, у нас всего одна колонка Колонка ну, А, но ну, мы быть. так отсортируем, по сути Мы пронумеруем вот эти все колонки Order, mm -hmm. by. ну они mm -hmm. так уже отсортированы yeah. будут Предположим, какой-то RN Это все будет mm -hmm. То есть он, столбец RN Будет нам говорить о последовательности Какой-то 1, 2, 3, 4, 5, mm -hmm. 6, 7 31 Да yeah. И что мы можем дальше сделать? Можем ли мы, например, здесь использовать функцию деления? Ну, просто у нас же есть, например, там, 31. Как мы можем найти средний элемент, поделить на 2 и взять а, от него ну, какой-то раунд ну, да. и минус 1? Ну, потому что оно будет округлять, если 3, там, 15 с половиной оно будет округлять до 16. А точно. Так, как точно. Я просто не знаю. Я, у меня есть другой хак на этот счет. Как, как, как точно округлить так, чтобы было нужное. Потому что я вот не, не всегда уверен, что, например, функция round, она округляет э, в большую или в меньшую. Угу. Как можно вот что-нибудь добавить, чтобы она округлила то, в нужную сторону? А, ну можно просто 31, например, там, ну вот это нечетное число вычить единицу и ну, да. поделить на 2. Ну да, чтобы просто не возиться с округлением, потому что я в раунде, ну то есть, как бы, зависит, кстати говоря, от... Получили, например, 15, да. и угу. это будет тот наш самый элемент, ну, да. который нам будет там необходим, например. Да, ну а теперь вот у нас есть таблица с, с этим самым, Итак, давай у нас подытожим. У нас есть первый запрос, который нам угу. сортируется номерами через законную функцию. И теперь нам нужно из этой таблицы с номерами выбрать средний номер. То есть, ну, давай этот, этот столбец называется там row number, rn. Ну, можем, например, в вьюху какой нибудь сделать, когда мы там, выбираем наше call-значение, пишем row number. Я буду сокращенно писать Ну, да, конечно. Call, и назовем какой-то rn. Угу. Ну, обычно да. можно так и называть. Пром нужно... да. a1. И какой-то там, не знаю, A1. И здесь же можем, кстати, селектом. Да. То есть прям в этой вьюхе выбрать call там, from A1 where rn-1 пополам. И здесь, наверное, лучше под запросом делать, потому да. что нам нужно число, соответственно, найти средний элемент, да. Select. Ну, каунт. Ну, каунт там, да. Минус один пополам. From E1. Так, да, все верно. Ну, мне кажется, чуть-чуть тут на, вот, лишний раз, пару раз поделила. То есть кажется, что здесь должно оказаться просто у нас здесь, вот как раз нужно поделить. А, ну можно просто, да. Да, есть... да, оставить тут, оставить REN просто равно, да. Вот, ну там, ну, вроде поделила, да. Окей, слушай, с SQL справилась, давай про SQL больше не будет вопросиков у нас. Давай поговорим, собственно, про Data Science, наш любимый. Давай начнем, наверное, с задачки про линейные модели. Конечно, понятно, что XGBoost, CutBoost, LightGBM, нейронные сети и так далее. Но, тем не менее, часто бывает так, что вообще вот линейные модели они как бы используются на практике. Не знаю, сталкивался ли ты на практике с линейными моделями? где они используются в контр продакшене. Когда, Если ты их сталкивалась, можешь рассказать просто про свой опыт, где ты с ними сталкивалась. Если не сталкивалась, давай подумаем, где линейные модели, ну, вот с какой-то там бизнесовой, может быть, еще какой-то там, точки зрения целесообразны просто. Они в чем-то лучше, чем XB-бусты, несмотря на то, что, ну, понятно, что мы, в общем, взрослые люди, понимаем, что XB-буста в среднем качестве всегда будет лучше. Здесь сразу на ум приходит от того, как часто нужно пересчитывать скор, потому что, ну, скор. есть бочевые модели, а есть, скажем, такие модели онлайн. И Потому что, что если… А, спор чего? А, тебе, например, нужно предсказать там, отток, ага. например, не отток. Угу. И как часто тебе нужно предсказывать это все? Угу. То есть тебе, может быть, предсказывать нужно там, раз в месяц, тебе нужно предсказывать раз в день, угу. либо тебе нужно это предсказывать, например, если это вопрос про рекомендательные системы, как это все работает… А, тебе нужно предсказывать это постоянно, то есть постоянно выдавать какой-то скоро онлайн, ну, онлайн модель. Да, вот чудесно. я в продакшне не сталкивалась uh -huh. именно с линейными моделями. Да, мы их пробовали, да, мы их тестировали, но те результаты, как бы, которые они показывали, ну как бы нас не очень устраивало. То есть хотелось бы больше. Ну нет, мы сейчас про качество не говорим. Все понятно, что с качеством линейных uh -huh. моделей там все зависит. Но да, то есть ответ творчить, что онлайн. Согласен с этим. То есть, если действительно тебе нужно что-то быстро рассчитывать? Вот. Если отталкиваясь, там, например, бач, опять же вопрос, когда, сколько раз, например, там, раз в день, либо какая-то онлайн-модель, то в онлайне, ну, кажется, целесообразным, особенно линейные модели, они, ну, скажем, лучше. Потому что если мы будем... Примерять... Лучше давай вот с точки зрения. Лучше с точки зрения того, насколько быстро они могут обсчитывать угу. твои... Твой датасет и выдавать тебе результат. Ну, они быстрее, давай назовем. Потому что если мы запустим какие-то нейронки, то есть пока они подумают, скажем, что нам результат, может пройти несколько минут, а за эти несколько минут, когда человеку нужно было, не знаю, там показать какой-нибудь баннер, угу. он уже не хотел это все видеть. Согласен, да. Давай. Если Бробачев, раз... ага. Ну, давай, если ты хочешь дополнить пробач, давай, если. Ну, если Бробачевые. Угу. Модели, то здесь, мне кажется, можно, здесь можно подступиться временем, потому что если это обсчет, например, там раз в день, и тут есть нужно закладывать, если что-то идет не так, uh -huh. потому что, ну, мало ли, там что-то сломалось, какие-то данные что-то не пришли, сервер, там, какие-то могут быть супер uh -huh. странные вещи, то есть должно быть, быть еще время на реакцию на твою, на реакцию на поддержку. Uh -huh. То есть, если раз в день. Если линейная модель, в принципе, дает нам результаты, скажем, соизмеримые с тем, что мы хотим, то есть нам этого достаточно для каких-то финансовых результатов, для той дельты, которую мы хотим заработать, то почему бы нет? То есть вопрос, наверное, интерпретации это для людей, которые будут потом взаимодействовать с этой моделью, для бизнеса. Если мы хотим прям очень хорошо наши, скажем, финансовые показатели улучшить, и мы можем поступиться как раз с тем, что мы не обязательно должно выводить результат прямо здесь и сейчас, то я бы применяла бы, посмотрела и другие модели, как они работают, особенно если параметров очень много, если они имеют нелинейную зависимость, если они нелинейно разделимы там на плоскость, то я бы применяла уже здесь больше деревья, бустинги. Окей, да, смотри, хорошо, давай, раз уж мы начали про линейные модели, как получилось. Давай подумаем, где вообще, еще ну, можно вообще использовать линейные модели. Часто бывает так, что я, например, в своей практике использую не для решения каких-то там тяжелых, больших сдач, а где их еще, в принципе, имеет целесообразность какую-то использовать, если мы не говорим про продакшн. Может быть, ты их где-то использовал? На ум первое, что приходит, кредитный скоринг, mm -hmm. потому что у тебя задача стоит больше не про то, как бы сделать, как... Как применить буниронки и сделать все супер классно? Задача про то стоит, как интерпретировать это все в дальнейшем, потому что ты все эти результаты там, может, ты мне подправишь в дальнейшем, ты отдаешь центробанк. То есть ты с центробанком сотрудничаешь, должен показать, как это вообще ну. работает. Вот черный ящик. Ну окей, да. проинтерпретируем. Хорошо, давай вот как раз тогда чуть более кредитную скоринг, как при Допустим, у тебя, не знаю, кто-то собрал тебе этот сет на Инстаграм, и, значит, у него про пользователя приходит огромный вектор. Ну, там, из серии, я не знаю. Его рост, возраст, вес, любимый цвет одежды, наличие питомца, порода питомца, имя жены, или там еще что-нибудь. В общем, огромный-огромный вектор. Ну, там. Mm -hmm. В нем, очевидно, могут присутствовать какие-то бессмысленные фичи. Да, и как бы вот с помощью линейной модели понять вообще, какие из этих фичи можно сразу откинуть, чтобы потом с ними не возиться. У нас есть веса при каждом из параметров, uh -huh. то есть мы можем понимать значение этого веса, например, если он там равен нулю, когда мы уже обучили свою модель, uh -huh. при каком-либо параметре, при какой-либо фиче. то есть мы понимаем, что значимость этой фичи, но ну, она нулевая. Ну, ну или близка, наверное. Если, совсем. например, там пол, предположим, да, например, как он x 2, это пол, uh -huh. и, и вес при, при этом параметры, например, там 10, мы понимаем, что с такой силой именно как бы нам этот параметр важен, если это так можно объяснить. То есть параметр, в принципе, важен, его модель учитывает. Ну, понятно, да. Окей, хорошо. А теперь давай представим, что у нас ну, у нас получилось так, что, например, там 98 параметров из 100. 98 параметров значимы, а 2 незначимы. Ну, то есть перед ними сразу коэффициенты обнулились. И, ну, по какой-то причине у нас не знаю, на сервер, там, куда-нибудь в JSON или еще куда-нибудь, ну, в общем, какая-то странная причина, давай представим, что она есть, помещается только 50 фичей. Ну, то есть вот мы хотим модель построить не на 98 фичах, а на 50. Mm -hmm. а, как тоже их, вот, ну, понятно, что как-то их можно отобрать. Какие, может быть, у тебя есть там, идеи на этот счет, чтобы нам уложиться в 50 фичей. Чтобы при этом было наилучшее качество. Ну, конечно, мы их не рандомно все-таки набираем уже про Data Science. Ну, как минимум, есть такой там параметр в алгоритмах, как future importance. Mm -hmm. Но мне он на самом деле не всегда очень нравится. Мне больше нравится использовать permutation, когда у тебя это отдельный метод, когда он смотрит на то, скажем, представляет твои фичи и смотрит их значимость уже. То есть, уже по факту. То есть, этот метод можно применять и к линейным моделям, mm -hmm. и к линейным моделям. То есть, ну, грубо говоря, мы получаем отранжированный такой список наших uh -huh. фичей. Uh -huh. а, ну, далее я бы попробовала просто взять действительно топ, топ-50 этих фичей и посмотреть на результат, который мне выдает моя модель. Uh -huh. Это первое, потому что, ну, мало ли, там те фичи, которые оставались еще внизу... Потому что они в совокупности дают больше, там, тут же вопрос не... Э, ну... Хорошо, да, попробовали так, и потом взяли, ну, например, uh -huh. То есть, взяли еще поменяли последние несколько штук местами, те, которые не попали, добавили ну, поменяли с теми, и оказалось чуть-чуть лучше. Что тогда делать? То есть понятно, что вот а, не feature impotence а не... um, Смотри, вот этот prementation, он как работает? Он просто те же, скажем, ту же сортировку проводит, но путем замены вот этих столбцов каждый раз, то есть это уже происходит внутри. Но по факту он выдает нам то же самое, что и метод future importance, а, отранжированный, скажем, список. Хорошо, согласен с этим, но понятно, что если мы хотим решить задачу точно, ну прям точно, нам нужно перебрать все возможные комбинации 50 да. из 98. Понятно, что ни один метод, в общем, это не будет делать, иначе он умрет. А может быть есть какие-то вот другие методы, как это сделать более-менее дешево, ну, например, там какая-нибудь регуляризация может быть. А, но ну если про это, ну просто у меня было бы уже понимание, что мы построили какую-то модель, и что вот на основании этой модели мы можем только дальше отталкиваться. Ну да, мы построили линейную модель, действительно. Нет, да. если угу. мы можем построить еще какую-то одну модель. Да-да-да. Например, есть, применить там, L... а, сейчас вспомню, L1 регуляризацию, которая зануляет веса, если не ошибаюсь, там, где стоит модуль. Вроде L1 это лассо. Угу. И при помощи вот этого параметра можно, в принципе, отрегулировать и количество тех, тех нулевых ну, коэффициента перед регуляризацией. Да, то есть можно на самом деле просто растить ну, коэффициент перед регуляризацией, увеличивая его, тем самым за нуляя пока нам... Да, но, кстати, mm -hmm. недавно читала, что если отталкиваясь именно действительно от количества фичей, это как бы окей, но на практике работает хорошо реализация rich именно всегда. В uh, да, да-да, безусловно, то есть смотри, мы сейчас не про качество, мы говорим вот про какие-то такие задачи, которые могут иногда всплыть. Окей, uh, okay. мне кажется, про линейные модели мы достаточно хорошо с тобой поговорили. Давай поговорим про сдачу кластеризации. Ты как раз рассказывал, что ты решал задачи кластеризации. Вообще расскажи про свой любимый алгоритм кластеризации, если тебе приведет какая-нибудь абстрактная сдача, но ну, с какой-нибудь новой области, не знаю кластеризировать, не знаю, цветочки или кластеризировать животных. или, ну, в общем, то, Та предметная область, которой ты никогда не занималась, в общем, не очень хорошо понимаешь специфику, я обычно беру свой любимый алгоритм и запускаю его в лоб. Ну, я так делаю, может быть, это не лучшее решение. Вот, как бы ты к ну, новой задаче кластеризации подступилась? Какой у тебя вот любимый алгоритм, как бы ты ее в принципе У решила? меня любимый алгоритм, на самом деле я его очень часто применяю, это алгоритм спектральной кластеризации. Uh -huh. Потому что, например, если, когда, предположим, ты проецируешь свои объекты на 2D-плоскость, иногда кластеры имеют вложенную структуру, uh -huh. вот, этот алгоритм позволяет находить именно зависимости даже при вложенности. А если мы берем тот же самый commins, uh -huh. ну, да, то есть там уже больше зависит от того, во-первых, как ты изначально выбрал центр кластера. Ну, как-то как Да, вот. как вот именно от исходного значения. И дальше он смотрит количество объектов вокруг этого центра, ну, изменяя uh -huh. далее центр. То есть он не учитывает вот эту вложенность, сравнивая это с тем, например, когда у людей есть похожие интересы, uh -huh. но у них разный пол. Пол, например, там важен, потому что когда мы продаем какой-то продукт, там ты не будешь продавать для женщин одно, а для мужчин другое. Но uh -huh. у них интересы одинаковые, по сути, они вложены. Но если сравнивать именно с этим подходом, то Каминс, например, их не сможет разделить. Он подумает, что это одна группа. Согласен. Каминс вообще не лучший алгоритм. Тут как Но бы, он быстрый. Ну, тут спора нет. Он, он просто не лучший, как бы очевидно, что. Давай поговорим просто, ну, хорошо, спектральный алгоритм, так спектральный мне вообще все равно. А, давай расскажи просто про его тогда сильные и слабые стороны, про, про вложенность услышал. Окей. А если не вложенность? Если мы знаем, что точно кластера должны разделяться, и, в общем, у них нет вложенности. Например, это животное где-нибудь, где нам нужно просто как-то вот их собрать. Ну, мы, опять же, если мы кластеризация, мы заранее не знаем метрику, но, в общем, нам вложенность не сильно интересует. А есть ли какие-то слабые у него стороны или какие-то еще когда алгоритм знаешь? Или, или ты всегда ну, просто как бы такая задача специфическая, я понимаю, кластеризацию, но тем не менее. И он, в принципе, работает хорошо, даже если данные, ну, как бы разделимы, но если там, опять же, сравнивая с другими алгоритмами mm -hmm. кластеризации, он работает медленнее. Mm -hmm. Потому что, во-первых, он основан на том, что он ищет матрицу сходства, там близости между этими объектами. То есть, грубо говоря, из этих объектов уже будет там очень много, mm -hmm. в зависимости от там от твоих мощностей, да, например, там когда мы брали, у нас там был порог 30 тысяч объектов. Mm -hmm. Понятное дело, что если больше, и нам приходилось сэмплировать эти модели, если больше, то просто этот алгоритм не будет отрабатывать, mm -hmm. и он не будет тебя разбивать на классы. То есть очень сильно ты зависишь от того, какие у тебя есть функциональные okay. возможности. Какие у него параметры у этого алгоритма? А, например, есть параметр такой affinity, ну, то есть как он, грубо говоря, строит, по какому принципу он находит похожие объекты. Например, если параметр косинус то он просто строит матрицу ну, 80-го расстояния, матрицу метрика. сходства. Uh -huh. okay. вот. Дальше ну, стандартные параметры, когда ты можешь распарал, распараллелить процесс, там N-Jobs, например, если uh -huh. там равен минус единицы. Дальше, а, самое интересное, что мне здесь нравится, ты можешь подавать и как саму матрицу сходства, uh -huh. и ты можешь подавать на вход и сам DTSF. Если ты не подал матрицу сходства, он сам построит тебе эту матрицу. Окей, okay, файн, про это поговорили, давай, знаешь, про последний вопрос про такой вот хард, hard, hard часть дата сайенса. Uh, давай поговорим про валидацию. Валидация вообще, мне кажется, краеугольный камень э, сдач, э, связанных с Data Science. Э, допустим, у тебя есть... Э, вообще, как, как ты делаешь валидацию на практике? Ну, можешь взять свою любую, в принципе, задачу, которой ты уже занималась, расскажи просто, как ты строишь валидацию. Ну, например, вот там для задачи э, оттока пользователей или вот к ритмскоринг, который мы обсуждали выше, как вот вообще построить в целом валидацию, э, как ты оцениваешь, что ты ее там, правильно сделал или неправильно сделала. Если чисто отталкиваться от алгоритма валидацию, например, ну, я опять же смотрю на баланс-дисбаланс классов, потому что если у меня, например, будет дисбаланс классов, и я просто применю обычную там то uh -huh. валидацию, то у меня может случиться такое, что, например, в одном фолде, uh -huh. ну просто не, будет, не будут, не будут объекты недостающего класса. То есть из-за этого у меня алгоритм, там, грубо говоря, ему всегда будет выгодно обучаться на тех, на кого больше. Вот. если там применять ту же статификацию, когда мы, мы учитываем как раз вот этот баланс, mm -hmm. вот он, грубо говоря, алгоритм все равно смотрит на объекты недостающего класса. То есть отталкиваясь там, например, там от задачи, когда у меня есть баланс, я обязательно применяю там статификацию, ну и уже смотрю на результат. Так вот можно выразиться. Окей, okay. хорошо. Давай еще чуть-чуть про валидацию. А как валидировать временные ряды, например? То есть у нас есть задачка, мы условно прогнозируем курс доллара, например, или там, знаю, цену на нефть, или цену на биткоин, что сегодня особенно актуально, а, как бы, ну, у тебя большой есть временной ряд, да, какой-нибудь котировки, а как бы ты построил, ну, как ты строишь процесс валидации временной ряды? У меня, к сожалению, такого опыта временных ряд, э, э, рядов нет, меня не есть предположение вместе, просто взять какой-то отрезок, отрезок времени, угу. а, дальше... Ну, давай представим, что можно я чуть рисую. У нас вот есть ось времени, например, ну, вот там первый день, второй день, ну, или там неделя, неважно, ну, и так далее. Вот у нас здесь заканчивается наша обучающая выборка, и сюда мы должны что-то спрогнозировать, да, вот на шестой день или на шестую неделю, неважно. Вот как бы ты разбила на, соответственно, ну, вот от, от единички до пяти на трейн и тест, ну, в смысле на трейн и контрол, там, или holdout, как бы. Ну предположим, что здесь мы проводим какое-то обучение, mm -hmm. и обязательно на следующем дне, если нам нужно предсказывать следующий день, мы обучаемся, Ой, мы тестируем. Да, ну то есть как бы, собственно, вопрос в этом. Хорошо, теперь, да, то есть мы как бы прогнозируем в будущее, поскольку мы хотим сделать то же самое. Теперь такой вопрос, насколько корректно сделать вот следующее, например. То есть мы взяли, допустим, мы взяли 4 дня в обучение, 1, 2, 3, 4, и спрогнозировали на пятый, да, и получили какое-то качество. Ну, неважно, какой метрика, там, mm -hmm. оно там 0,9, хорошее качество. А, насколько будет корректным, а, если мы возьмем, например, теперь вот так вот, три дня обучимся с третьего, четвертой, пятой, и будем прогнозировать шестой? Насколько это сопоставимые вещи или это несопоставимые вещи? Но проблема в том, что мы же можем не учесть здесь, скажем, какую-то тенденцию, которую мы учитывали, например в первом случае. То есть мы берем постоянно какое-то окно, mm -hmm. оно фиксировано. Ну, то есть на этом же окне мы должны и делать предсказания. Ну, то есть, Каждый раз двигая его. Ну, то есть, да, другими словами, что если ты обучаешься на четырех днях и лидируешь на одном, соответственно, так и смещаемся. Есть предположение, да. ну, как бы есть предположение, действительно, что как, если мы берем уже окно в три дня, оно, в принципе, ну, как бы не репрезентативно и может отличаться от того, что мы брали, когда четыре окна. Так, ну, да. Потому что некоторые тенденции, ну, она просто может не учесться. Окей, про это поговорили. Давай им какую-нибудь попробуем бизнесовую сдачу все-таки решить. И Data Science не только про алгоритмы и там, про SQL и про кодинг. А. Давай попробуем поговорить про сдачу оттока. А. Допустим, ну то есть у нас есть сдача оттока пользователей. У нас К нам приходит продукт менеджер неуемный, и говорит, я придумал тем людям, которые уходят в отток, давайте там, не знаю, 100 рублей скидку ну или 500 рублей подарок, что-то такое, в общем, чтобы их удержать. А, мы знаем, что в среднем с пользователя, который с нами остается, мы зарабатываем, ну, давай, 5 рублей для ровного счета. Ну, неважно, не какая цифра, да. И а, дальше он тебе говорит, дорогой это сайт Думай мне, пожалуйста, алгоритм оттока Ты какой-то придумываешь Ну, наверное, кстати, давай еще Вообще, задача оттока пользователя Это какая задача? Регрессии, кластеризации Это классификация задачи ну, Да, очевидно, задача классификации мы делим на два класса да, Те, кто идут в отток, те, кто нет Ну, в общем, я не сумел, что ответишь Но теперь достигает проблема У тебя есть какой-то алгоритм Ну, у тебя есть, как известно, четыре варианта да? Ты предсказываешь в отток, пользователь уходит в отток ты предсказываешь не отток, после уходит не в отток, ну, в смысле, остается с нами. Все прекрасно, да, у нас есть, соответственно. есть ошибки первого и второго рода. И у тебя есть разные несколько алгоритмов. Ты там, не знаю, попробовала XGBoost для классификации, попробовала CatBoost для классификации, попробовала какие-то нейронки. Они вот эту матричку, да, вот, которую ты уже нарисовала, они по-разному заполняют. Ну, то есть условно, mm -hmm. можно я цифры какие-нибудь от балды подпишу? Ну, вот условно, у тебя вот есть алгоритм один, который предсказывает вот эту матричку ошибок делать следующим образом. Здесь, например, 50, ну, нолик это там, на что не отток будет, допустим. Ну, неважно, не да. 20, здесь у нас по 20, и здесь 10. В сумме, да, 50. Есть второй алгоритм, который ошибки, вот эти, например, меняет местами. То есть у нас было здесь 20, а стало 10, и здесь 20. Ну, то есть вот то есть ошибку первого и второго рода я просто взял и поминал местами. Mm -hmm. Вот. И как понять, какой из этих алгоритмов лучше? Ну, разумеется, у нас все-таки цель заработать денег на Data Science, да? Вот. То есть, ну, там, по строкам у нас, допустим, это наш прогноз, да, а по столбцам у нас это на реальный результат. Это, так сказать, ты проверила вот это все, ну, на какой-то отложенной выборке там все сделала вот красиво, и теперь э, у тебя есть, соответственно, две цифры. Ну, там, если нужны какие-то, давай еще, может быть, цифры придумаем, но, кажется, их достаточно. У нас, условно, мы знаем, что с пользователя, который с нами остается, мы для ровного счета всегда зарабатываем 5 тысяч. А пользователям, которому мы даем скидку, ну, соответственно, чтобы его удержать, и мы еще дополнительно предположим, что пользователь всегда принимает скидку, угу. ну, то есть, вот, типа, если мы ему дали, он точно не откажется от 500 рублей. И, соответственно, он нам принесет эти 5000 но мы на него потратим 500 рублей. Вот. Давай попробуем как-то к бизнес-метрике вот нашу вот эту матричку ошибок привязать. Так, чтобы сказать, какой из этих алгоритмов лучше. Есть, получается, люди, которые мы предсказываем точно это, и они не уходят. Mm -hmm. True positive. Дальше у нас есть люди, которые мы предсказываем true, negative, которые мы предсказали верно, и они уходят в отток. Ну, то есть это скажем, настоящий отток. Мы правильно все предсказали. Дальше есть false, позитив. Это когда мы предсказали, что отток, а нет, это когда мы предсказали, что они остаются, на самом деле они в отток уходят. Mm -hmm. И дальше у нас есть негатив когда мы предсказали, что они остаются, но на самом деле они наверное наоборот, если да. здесь был отток, то соответственно мы предсказали, они остались, а мы предсказали, что был отток. Угу. А, ну, смотри, вот если мы говорим про главную диагональ, да, вот вот, то мы, смотри, вот давай разберемся с сутью сдачи. то есть мы же когда в будущем предсказываем, мы скидку дадим всем, кому мы предсказываем. Отток. То есть мы, мы не можем так сказать, что те люди, которых мы предскажем оттока, они уйдут, мы им, значит, не будем давать скидку. Да, мы должны да будем... но тут есть, ну, типа баланс между тем, кому мы а, неверно предсказали отток, не отток. Да-да, совершенно верно. Я просто пытаюсь а, это с деньгами спасти. То есть вот это явно для этих штук нужны какие-то коэффициенты расставить mm -hmm. в деньгах. Давай попробуем просто, мне кажется, удобно этот маточку по строкам смотреть. Ну, то есть понятно, что вот тем, кому мы предсказали отток, мы должны дать скидку. Иначе зачем же мы это предсказывали? Давай прям сразу, может быть, с числами, может, так просто проще будет Здесь я уже не помню, как мы это... Ну, давай считать, что у нас здесь отток, вот это вот, эта строка «Мы предсказываем отток» mm -hmm. Да. Здесь это мы предсказали неверный отток Нет, мы здесь, давай, ну, как, как, Или... как сама распределишь? Давай, мне кажется, что здесь удобно по главной диагонали иметь верные ответы, поэтому мы здесь предсказали отток, они здесь, соответственно, ушли в отток Если чупостив, то мы ему, ну, ничего не даем, он остается если у нас идет отток, то мы здесь даем скидку в пять тысяч. Не-не, смотри, вот если мы, мы... У нас здесь строка отток, да, вот эта строка. Мы предсказываем, что будет отток. 50% это мы предсказали, что не точно оттекли. А, давай в терминах отток, не отток, чтобы вот с этими буквами не возиться. Он, мы точно предсказали, что он оттечет. Да, и он оттек. Да. Да. Совершенно верно. Если у нас отток, то мы же должны по этой штуке и правильно, неправильно тогда предсказывать. Да, вот совершенно верно. Здесь мы правильно предсказали, что он ушел в отток, а здесь он остался. То есть мы предсказали отток, а он бы все равно остался. Ну, допустим, 20%. Да, 20%. Смотри, всем этим ребятам, раз уж мы предсказываем, что это отток... Здесь точно будет, получается, какая-то скидка. И... Раз мы точно... Стоп, здесь мы... Здесь мы тоже должны дать скидку. Здесь мы неправильно предсказали? Но... Здесь мы правильно предсказали? Нет, смотри, я идем... просто запутался уже. Скажите, еще, еще, это... еще разочек. Вот здесь мы предсказываем, по строке мы предсказываем отток. отток. Да. Мы... Здесь где-то мы правильно предсказали? Да, вот правильно? здесь мы правильно предсказали. А, но, все, но, тогда но... здесь скидка. И, и, и там, и там скидка. А. Но мы же, смотри, вот мы предсказали да, отток, поэтому всем пользователям, которым мы предсказали, мы же не знаем заранее, угу. кто из них окажется. Мы предсказываем, что не будет оттока, поэтому мы никому из них скидку давать не будем. При этом мы знаем, что 20 из них останутся, ну, да, вот, а 10 мы, к сожалению, потеряем. Mm -hmm. Вот. То есть у нас ну, в алгоритме, к сожалению, всегда есть ошибки какие-то. Вот давай попробуем это, теперь вот эту вот, вот эту табличку в деньги просто перевести и посчитать, сколько мы в таком варианте алгоритма заработаем денег. У нас есть, э, ну, заработаем в данном случае, это наша положительная, так сказать, ЛТВ. Да, вот, ну, и там все оставшиеся деньги. И у нас есть скидка. Мы скидку какую-то там дали зря, а какую-то, соответственно, не зря. Угу. Mm -hmm. Но... Давай начнем с того, что, например, у нас человек остается, и таких там 20%, предположим, uh -huh. 20% каких-то X, которые нам приносят там, 5 тысяч рублей. Uh -huh. Дальше мы не даем скидку 10%, и получается, что ну, мы теряем пользователей, мы теряем ну, какую-то часть прибыли, мы теряем каких-то предположим, 10%, угу. но и мы и не даем ему ничего. Да. да здесь, здесь, здесь мы неверно... неверно предсказали то, что он то, что он уйдет. А он бы так и так остался. То есть мы, грубо говоря, им, ему дали скидку угу. какую-то. Ну, 500 рублей. На скидке 500 рублей, а ЛТВ да. угу. а, Мы дали ему какую-то скидку, но он все равно остался. Получается, он нас заносил, продолжал нам заносить деньги. Заносить деньги? Не знаю. Отдавать нам деньги. Да, -то. То есть, если бы мы ему не дали скидку, он бы нам продолжал заносить деньги. Ну, то есть мы должны сравнить, сколько денег мы потеряли из-за того, что мы предполагали, что они останутся. Угу. Те люди, которые они останутся, и которым мы не дали скидку, сравнить их коэффициенты, и сравнить ну, ту сумму, которую мы потеряли, и сравнить коэффициент между тем, кому мы дали скидку, и они остались. Ну, то есть мне кажется, что можно просто вот посчитать прям в лоб, условно, Сколько денег мы в этой матричке получили? Давай у нас x просто всегда будет равно единичке. но в процентном угу. соотношении мы считаем, нам, в общем, x x мне кажется, не нужен. Ну, просто... предположим, там, в первом случае мы, получается, потеряли, если умножать 5000, там, на 10%, 500, ну, грубо говоря, рублей. Мы предположим, что 10% — это 0,1. Если в таких градациях считать. Ну, если 0,1, да, это ровно 10%. Согласен. Вот. Умножая на это, мы там получаем 500. Плюс добавляем сюда тех людей, которым мы дали скидку, которые остались. Там на 0,2. 4,500 умножаем на 0,2. Это будет там, 900, предположим. Ну и там 400 рублей, грубо говоря, разница, если пока все остальное оставлять, потому что все остальное, как оно было, так и было. И во втором случае... Здесь получается аналогично. Ну, там, предположим, мы потеряли каких-то 500 рублей. А здесь только будет плюс 20%. И плюс 0,2. А, у нас здесь было 120%. Минус 1000 плюс 0,1 умноженный на 450. Ну, получается, во втором случае мы, у нас так как 20%, мы не знали, что они оттекут, mm -hmm. и мы им ничего не предлагали. Получается, грубо говоря, мы там потратили, ну, у нас расхода на тысячу рублей. Ну, чуть меньше мы израсходовали, разумеется. Потому что, ну, здесь меньше, ну, понятно. То есть мы на скидку, скидку раздали меньше. Да, скидку, скидку раздали меньше, и она там, грубо говоря, получилась там чуть ли не два раза, ну, два раза меньше mm -hmm. Это скидка. Окей. Okay. Ладно, мы с математикой просто... Да, действительно, цифры, наверное, неудобно считать. Но Получилось, что во втором случае мы потеряли больше, mm -hmm. так как мы не учли не тех людей, которым мы не додали ну, скидку. Да, мне здесь просто было важно, что ты берешь бизнес-метрику да, и привязываешь вот ее к, к матричке, там, которую видят все дата scientists, и, ну, там она называется confusion matrix, да, или по-русски матрица mm -hmm. ошибок. Окей, наверное, с, с этой задачкой мне, по крайней мере, все понятно. Давай последнюю задачку на сегодня. Приходит к нам еще раз продукт менеджер уже другой. Он работает в сервисе видео. У нас вот есть какое-то там сложное приложение, у него есть видео. И у нас есть приложение кнопки ⁇ Музыка и видео ⁇ Ну, там еще какие-то другие кнопки есть. Он говорит, мне пришла в голову гениальная идея. Я хочу поменять кнопку ⁇ Музыка и видео ⁇ местами. Угу. Ну, хочу и хочу. И, Моя какая-то основная метрика, которую я буду смотреть, это трафик в раздел «Видео». Ну, или какая-то конверсия из раздела «Видео». В общем, какую-то вот метрику, очевидно, он ожидает увидеть, там связанную с сервисом видео. Потому что он считает, что музыка, кнопка находится на самом жирном месте, из-за этого его прекрасный, любимый им сервис ничего не дополучает. Трафика, внимания пользователя и так далее. И э, он говорит, давайте проведем АБА-тест. Ну, ты говоришь, ну, давайте проведем АБА-тест. А проводим АБА-тест. И видим, что, в общем, э, метрика… Там, конверсия из видео или, там, не знаю, оплата из видео или что-то еще, связанное с видеосервисом, никак не изменилось. Ну, то есть у нас вот это вот... То есть при перестановке... Да, то есть мы поменяли, вот то есть версия А у нас условно музыка на первом месте, видео на втором. Версия Б – видео на первом месте, музыка на втором. Ну, например, да? То есть мы видим, что при перестановке местами... В общем, метрики музыки никак не просели, метрики видео никак не выросли все осталось на своих местах, ну, там, в рамках, опять же, нашей там как бы статистически значимые, да, Стати значимые мы не видим никаких изменений. Вот, но у нас платформа, которая считает об тест она считает кучу метрик, то есть она считает там, знаю, разные конверсии, оплаты, и другие сервисы, еще что-нибудь. И менеджер, значит, ему приходит такая портянка этих метрик, и он видит, что метрика, ну давай оттока с главной страницы, ну то, это то не совсем второстепенная метрика, ну то есть главная страница, там главный экран приложения, в общем, довольно важная штука. Он видит, что метрика оттока с главной страницы прокрасилась в зеленый, то есть оттока стало меньше с главной страницы. Ну, это там с главного экрана мобильного приложения, допустим. И он говорит, ну смотри, как бы видишь, какой классный я придумал, значит, эксперимент, что у меня вот эта метрика прокрасилась, отток с главной страницы, в общем, хорошая метрика. Давай оставим, значит, как вот версию B. А эта метрика была до этого еще? Ну, у нас просто, у нас приложение, у нас меряется там, mm -hmm. тысячи метрик разных. там не знаю. Конверсия со страницы ВКонтак... контакты, конверсия со страницы... Я mm -hmm. yeah, вот потому что ту метрику, которую ты говорил до этого, mm -hmm. когда у нас не было каких-то изменений, он ту же самую метрику мерил. Не-не, он ничего не мерил. Он mm -hmm. просто пришел и говорил, я хочу, чтобы трафик в раздел видео вырос. Там mm -hmm. Ну, процентный трафик, конверсия, в общем, что-то связанное с видео. Метрики с видео и метрики с музыкой никак не колыхнулись, не прокрасились. Вот, а вот какая-то там метрика, ну, в, в, она важна, то есть нельзя сказать, что ток с главной страницы, это неважная метрика, все-таки довольно важная метрика, большая метрика Она прокрасилась в зеленый, то есть ста, стала лучше а, Что-то ему на это, ну то есть, и он говорит, ну все, говорит, давайте в продакшн катить О, версию B Слушай, я поняла, получается, это вообще две разные метрики, то есть изначально мы просто смотрели на метрики видео Угу. музыки, да. а тут вообще пришла какая-то вообще левая метрика, ну, и он сказал, что что-то показало. Да, то, то есть смотри, вот в рамках АБТ-теста он просил проверить вот это, но поскольку мы у нас все автоматизировано, мы считаем кучу метрик. Ну если мы замеряли до этого эту метрику, если у нас что-то поменялось, угу. то есть вопрос того, ну, нужно мне, нужно еще несколько раз проделать эксперимент, чтобы понять вообще достоверно или нет. Потому что, смотри, если мы сначала самого замеряли вот эту метрику mm -hmm. на главной странице, и мы замеряли вот эти метрики, еще другие метрики фиксировали, то есть мы на них смотрели. Mm -hmm. Если, например, первый раз то, что мы замерили, мы посмотрели, действительно какая-то из метрик выстрелила, то, возможно, есть какая-то статистическая разница между ними. Возможно, стоит еще раз проделать эксперимент, чтобы mm -hmm. убедиться... В целом, да, но мне кажется, это не самый лучший вариант. Ну, то есть, просто представь, у нас там тысячи метрик, какая-то одна из них куда-то поехал. Если бы он заранее на нее указывал, ну, типа, и говорил, что вот я изменением этих кнопок меняю отток на главный. Вот. А тут, как бы. Хорошо, давай попробуем немножко с другого конца зайти. Представим, что он вот такой эксперимент, поменять музыку и видео местами, хочется проделать сто раз. И мы, значит. Соглашаемся, по какой-то причине неведомой, просто какая-то магическая сила заставляет нас проделать такой эксперимент сто раз. И на какой-нибудь там 38 раз вдруг какая-нибудь метрика, связанная с видео, прокрасилась в зеленый. Не знаю, там, длительность просмотра видео увеличилась там на какой-то там значимый процент. Все прикольно. Что ты ему скажешь на это? А, ну, во-первых, если ну, мы рассматриваем, скажем, вероятность того, сколько раз мы... Не ошиблись, да, сколько раз у нас получилось там верно, предположим, один там раз из ста, который нам выпал, uh -huh. когда мы бросаем там честную монетку. То есть если мы хотим, чтобы эта честная монетка постоянно выпадалась там, решкой, да, то, соответственно, вероятность того, что она будет постоянно выпадать решкой намного меньше, чем когда бы она выпадала решкой и орлом. То есть 50-50... Я вот, подожди, я, я, я, я, я не очень понимаю, связь с монеткой, смотри, допу... ну, то есть... Э... Здесь вероятность, скажем, такой ошибки, то есть мы, грубо говоря, например, что мы э, увидели какую-то разницу один из ста. Сейчас, давай немножко по-другому. То есть смотри, какая, вот если мы закладываем статистическую значимость 5%, ну, допустим, вот мы стандартно делаем АП-тест, э, с какой вероятностью мы ошибаемся? Вот если мы закладываем такой порог. Вероятность того, что мы ошибаемся на 5%. Да, то есть она ровно у нас заложена. То есть очевидно, что если мы проделаем эксперимент 100 раз, мы в 5% случаях можем ошибиться. Ну, получается здесь, что мы ошиблись, грубо говоря, в 99% случаев. Ошиблись в 99% случаев. Нет, смотри, если ты сказал, что один раз только мы увидели какую-то значимость, например, 100. Ну, например, да. То, как бы... Это могло быть вот это вот один раз, что эта значимость у нас возникла случайно. Ну, она, она явно больше, чем та значимость, которая нам там необходима. Получается, это что-то я не то говорю. Мне кажется, я пытаюсь на мысль, что, смотри, если мы будем проводить один и тот же эксперимент много-много раз, то вероятность того, что хоть раз у нас будет, соответственно, какая-нибудь метрика в нем прокрасится, да. существенно выше, чем если мы проведем один раз. Вот, поэтому, если мы его проводим сто раз, например, то нужно как-то порог статической значимости сдвинуть. Понятно, к чему я понял? Ну, вот здесь на самом деле нет. А, хорошо, ну, давай представим, что ты просто проводишь АА-тест, ну, и с Даведом знаешь, что там с ней все в порядке. У тебя есть тысячи метрик. Есть какая-либо вероятность, что одна из них случайно прокрасит. Ну, конечно. Конечно же, есть. Вот, чудесно. Теперь давай вернемся к этой истории, что человек поменял музыку и видео местами. Он указывал нам на явные метрики, на которые его эксперимент может повлиять. Они не прокрасились. Ну, получается, он ошибся тогда. Это ошибка. Нет, он, мы, мы менеджера не оцениваем. Он там, нам не важно, мы оцениваем только данные, да, вот это результаты АБТ-теста действительно метрика, которую он указывал, не прокрасилась, но прокрасилась какая-то другая. Что ты ему скажешь по поводу другой метрики, которая одна из тысячи прокрасилась? Ну, то есть вероятность того, что там пока эксперимент, который мы провели, и те метрики, там, которые ты хочешь, то есть они не выявили какой-то значимости для этого? Да, то есть основные метрики. Есть. Основные метрики нет, которые да. ты замерял. Но та метрика, которая, ну, тут тоже замеряла, но ты на нее не смотрел, она там, например, грубо говоря, там один из ста там, из 100 каких-то экспериментов, она показала, что вот она изменилась. И то есть вероятность того, что она там изменится в следующие там несколько итераций, тоже там, например, один из 100. Да, можно просто совсем простыми словами для менеджера сказать, чувак, она случайно прокрасилась? Ну, то есть понятно? Ну, случай. Можно, да, случайно. То есть вопрос того, насколько тебе важна эта случайность там в цифрах, есть такое подозрение, да, если тебе, если ты учит, учитывая даже эту случайность, то есть даже эта случайность тебе поднесет какую-то value, то почему нет, но ну, если это случайность даже независимо связано от того, что представляешь ты местами или нет, то есть она бы и нам, возможно, бы и так принесла. Да, то есть мы можем сказать следующее: что смотри, если бы ты хочешь проверить много гипотез за раз, вот в обо-тесте ты проверяешь тысячи метрик, тогда мы должны пороги статистической значимости в каждом из них просто сдвинуть. Ну, это называется множественная поправка, проверка гипотез. Mm -hmm. да, то есть у нас есть какая-то вот такая есть поправка специальная, чтобы точно оценить, в зависимости от числа, соответственно, метрик. Но по большому счету, когда продукт реальный, он, он осознанный человек, он понимает, что он должен повлиять на видео. Но просто часто бывает так, что он хочет увидеть того, чего нет. Вот. Ладно, мне кажется, что мы обо всем поговорили. Да, спасибо тебе, что согласилась. Это очень вообще такая стрессовая ситуация. И так-то все на собеседовых нервничают, тем более у нас тут камеры, понятно, что очень тяжело отвечать на вопросы. Мой фидбэк он из двух частей, наверное. Первая это про техническую часть, там, про теорию вероятности, там, SQL, алгоритмы. Понятно, что ты все это в принципе хорошо знаешь, тут как бы, никаких сомнений нет. Понятно, что там что-то там можно понервничать, что-то там описаться, где-то ошибиться. Это все окей, все понятно. Это как бы касается условно-медловой части, да, вот это собеседование mm -hmm. на там, middle или там, на синера, да, это часть, которую, в принципе, ты там, уверенно проходишь, здесь никаких вопросов нет. А вторая вот часть нашего собеседования про вопросы уже такие связанные с работой с продуктами, работой с менеджерами, работой с бизнес-метриками. Это такая больше серьезная часть или льдовская часть. Здесь, на мой взгляд, просто не хватает немножко уверенности. Но в целом я очень доволен, мне кажется, мы классно пообщались. То есть основные идеи, которые я хотел услышать, да, вот от человека, когда я его собеседую, я услышал. А может быть какие-то другие формировки, немножко там это было... Не так четко и ярко, как мне бы хотелось, чтобы это было идеально. Но для такой стрессовой ситуации ты просто супер молодец. Я очень рад, что мы с тобой пообщались. Да, спасибо тебе большое. Хотела сказать за то, что ты подготовил вопросы, за интересные вопросы. Потому что, как минимум, я считаю, что если ты хотел на собеседование, если тебя эти вопросы заставили задуматься, то, как минимум, это собеседование прошло полезно. Там, надеюсь, для вас двоих. Там, да? И мне кажется, это отличная там, возможность понять, чего не хватает. Да, чего не хватает, над чем еще стоит работать, что нужно закрепить, какой материал. И это, мне кажется, отличная возможность дальнейшего роста. Да. Спасибо тебе большое. Чудесно, все, спасибо.